здравствуйте дорогие участники практикума сегодня мы сделаем с вами упражнение для гармонизации сатурна подумайте кто есть рядом с вами из пожилых людей или людей требующих особой заботы ну может быть они инвалиды или просто им тяжело что-то делать какие-то болезни у них в общем, кто-то, кто слабее вас. И давайте что-то сделаем для них, либо полезное, либо приятное, на ваше усмотрение. Как вы думаете, это может быть лучше всего? Поделитесь потом, пожалуйста, с нами, что получилось, что чувствовали. Спасибо!